самое ценное для меня то что мне каждый раз сюда хочется возвращаться и каждый раз после этой школы я приезжаю с большим назовем это, багажом вдохновения и конкретных инструментов которые я потом перекладываю на свою работу то есть в первую очередь я сюда и сама еду для того чтобы поучиться подсмотреть за лучшими практиками которые приезжают сюда, в Архангельск, на школу тренеров. С 2018 года мы уже вместе участвуем в вза взаимно совместных проектах, не только в школе тренеров, и каждый раз это всегда именно то качество и тот уровень, которого я ожидаю. То есть мы синхронизировались по картинке, которую хотим видеть, в качестве результата, ну, то есть и взаимно друг друга обогащаем. Мне кажется, здесь очень важна именно глубина погружения в тему. То есть я вот еду всегда за этим Потому что здесь нет такого, что чуть-чуть по поверхности А нет, здесь до того, как выдать этот материал тренером Организаторы сначала сами внутрь докопаются Разложат весь материал на составляющие, потом снова его соберут и дадут в очень сжатом, емком виде, но очень таком концентрированном. Вот, наверное, за этой концентрацией знаний и навыков мы едем сюда.